Давайте сделаем примерчик. 13,88, модуль 101. Что мы делаем? Мы а, вначале обращаем число 88. Потому что в любом... Ну, если это поле, да, значит, у него есть какой-то обратный, который при умножении на него дает единицу. Вот мы умножим... 8, 13 на этот вот в минус 1, но это не надо принимать как одну 88, конечно, да? Это один из остатков от 0 до 100 при на 101, который при умножении на 88 дает 1. Как его найти? 88х равно 1 мод 101. Или 88х минус 1 делится на 101. Или 88х минус 1 равно 101 у. Или... Вам это уже должно что-то напомнить. 88х плюс 101 у равно единице. Нужно решить в целых числах это уравнение. Помните, я вас предупреждал, что что бы мы ни делали, мы все время будем решать вот такие уравнения в целых числах. Так будем. Итак, магия цепных дробей позволит нам это сделать 101 88 равно 1 плюс О, 13 88 так на самом деле мы потом увидим что ответ мы могли угадать но это будет потом так 88 13 78 это 6 умножить на 13 поэтому это 6 плюс 10 13 равно 1 плюс 1 разделить на 6 Плюс 1 раздеть на 13 десятых, то есть 1 плюс 3 десятых здесь должно быть. Или 1 раздеть на 10 третьих, то есть 3 плюс 1 треть. Вот. Прекрасно. Ампутируем конечность. И пишем примерно равно. Ну, давайте в уме. 1 плюс 1 треть – 4 третьих. Оборачиваем 3 четверти. 6 плюс 3 четверти – Давайте напишем 1 плюс 1 разделить на 6 плюс 3 четверти. 6, 4, 24 плюс 3, 27, да? Значит, 27 четвертых, 1 плюс 4, 27, если обернуть. То есть 31, 27. Ага, ну все. А на самом деле 31 на 27 примерно равно 101 на 88. Отсюда получится, что 88 на 31 отличается от 27 на 101 на плюс-минус единицу. Ну, видите, последняя цифра здесь равна 8, маленькие хитрости, а здесь 7. Поэтому здесь будет именно ровная единица. Ну, а поэтому по модулю 101 31. Равно 88 минус 1. Это то, что мы нашли. Так, Тогда мы можем получить, что 13 делить на 88 равно 13 умножить на 88 минус 1, то есть 31. То есть 3, 9, 1, 0, 403. Во! А теперь внимание. Я, конечно... Конечно, сглупил. 13 ведь плюс 88 это, – это 101. То есть ответ мы могли угадать сразу. 13 на 88 – это минус 88 на 88. Равно минус 1. Ну, конечно же, 13 на 31 – это 403. А у нас есть такое число 404, недопустимая операция, да? которая делится на 101. Поэтому, естественно, получилось то же самое, что мы сразу могли угадать. Но если, если бы мне вообще везет на эти угадывания, что я не придумаю, всегда что-то угадывается сразу. Но если бы я написал там какой-нибудь 25, попытался разделить на 88, держу пари, так просто бы ответ не был получен. Но Теперь мы знаем, что можно просто обратить 88, и это 31. И вот это и есть на самом деле результат. Ну, там нужно по модулю 101 взять. В общем, это можете сами доделать, это упражнение. В целом понятно, да, как делать. То есть обращение делается с помощью решения все того же нашего любимого уравнения, которое пишется, значит, ну, в данном случае 88х плюс... 101 у равно единице, А вообще, если вы пытаетесь какой-то остаток обращать, то вы пишете kx плюс my равно единице И решаете его в целых числах. Здесь k это остаток по модулю m, который взаимно прост с ним. И вы ищете k минус 1. Это как раз будет x. Вот. Вот такая арифметика остатков. Итого у нас... Получается поле z по pz для любого простого числа. А в поле много-много интересного. И первое, что мы будем изучать предметно, это нам пригодится потом при анализе разных задач, связанных с этими остатками, Первое, что мы предметно будем изучать, это многочлены с коэффициентами в таких системах. Ну и вообще просто многочлены. Давайте поизучаем многочлены. Многочлены с коэффициентами в кольцах и полях. И полях. Вот. Вот. Ну, а многочлен — это, конечно, просто некоторое выражение, типа там 9х7 минус 12х5 плюс... А я просто от балды сейчас пишу, и все. 4х4 минус х кубе, плюс 2х2 плюс 3, например. Вот. Вот такое выражение. Называется многочленом. В нем может быть сколько угодно, но все-таки конечное количество слагаемых. И все слагаемые должны иметь вид, число какое-то умножить на x в некоторой степени. А как понимать это? А надо подставить, значит, числа нужно считать, что они лежат где-то в каком-то, значит, из изученных уже нами а, систем чисел, либо просто это обычные числа. Но тогда это превращается в обычные многочлены, как функции вот x. То есть мы можем подставлять различные x, получать различные значения. Но ровно то же самое можно делать, если мы живем в каком-нибудь кольце. А, причем не обязательно в поле, просто где-то в системе чисел, которые образуют кольцо. Если у нас разрешены операции плюс-минус умножить и разделить, то при взятии x из такого множества, где разрешены такие операции, мы сможем выполнить те приказы, которые здесь выписаны. Но вот тут, например, выписано, что x7 нужно взять. А что значит x7? Ну, x умножить на x умножить на x умножить на x умножить на x умножить на x умножить на x в кольце это прои можно произвести, потому что в кольце можно умножать. потом умножаем на 9, как элемент этого кольца, ну, если он имеет смысл. Ну, вот, например, если бы мы рассматривали поле z по, по z, где p равно 5, то 9 имеет смысл. Она, она же четверка, А 12, минус 12 это 3. Плюс 4 это 4. Минус 1 это тоже 4. Плюс 2 это 2. Плюс 3 это 3. Ну, и тогда мы умножали бы в соответствующем кольце. То есть, Прежде чем изучать многочлены, нужно договориться, где именно мы их изучаем. Но важно то, что если есть система чисел, внутри которых позволительно вычитать, складывать и умножать, то любое такое выражение может быть свернуто в одно единственное число при подстановке любого числа из нашего кольца. Подставляем x какой-то и вычисляем значение. То есть получается такой приказ, приказ различным элементам кольца отправятся в какие-то другие элементы по этой формуле. Например, x равно единице. Подставляем. Ну, единица во всех степенях равна единице. Нужно только сделать 9 минус 12 плюс 4 минус 1 плюс 2 плюс 3 и вычислить это выражение в соответствующем кольце. 1 переходит в это вот число. И так далее. Нас будут интересовать такие выражения и разные уравнения, связанные с ними.